Добрый день! Меня зовут Мария и я представляю фокупуцию Кимингом Связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Какой код у Кпт 2 возможно применить для закупки по проведению работ по аттестации информационной системы? Для закупки по проведению работ по аттестации информационной системы возможно использовать ОКПД 2.74.90.20.149, услуги, работы в области защиты информации и прочее. В соответствии с каким нормативным правовым актом в рамках экспертизы мероприятия по информатизации проводится проверка объекта учета? В соответствии с приложением номер один правил, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 11 августа 2016 года номер 371, при проверке по 11 правилу проверяется соблюдение преемственности результатов мероприятий по информатизации государственного органа результатом реализации мероприятий по информатизации предыдущих периодов в части сведений, содержащихся в сервисных подсистемах системы. В соответствии с подпунктом Б, пункта 14 положения, утвержденного постановления правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года, номер 1235, состав ВГИС КАИ в качестве ее подсистемы включаются сервисные системы, включая Федеральную государственную информационную систему учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.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 утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 года номер 644 в состав объекта учета включаются актуальные сведения о результатах выполнения мероприятий по информатизации, направленных на объект учета. С учетом этого в процессе экспертизы мероприятий по информатизации проводится проверка сведений объекта учета о проведенных ранее мероприятиях по информатизации. В случае отсутствия или неактуальности сведений, представленных в составе объекта учета, проведение проверки преемственности мероприятия не представляется возможным, с учетом чего выставляется замечание о необходимости актуализации сведений объекта учета. Какая организация может быть поставщиком программ для электронных вычислительных машин в Национальном фонде алгоритмов и программ?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 и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджета государственных внебюджетных фондов. Далее, система учета информационных систем, федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, иные государственные органы и исполнительные органы государственной власти объектов Российской Федерации, которые в установленном порядке приняли решение о размещении объектов учета в системе учета информационных систем. Напоминаем, что свои вопросы вы можете направить на нашу электронную почту, либо воспользоваться формой обратной связи, указанной в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!